Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на 12-м выпуске СМЕЛ ШОУ. И сегодня мы будем обсуждать тему революции 1917 года. Ну, а что такое революция на сегодняшний день? Революция – это прежде всего прогресс, это скачок в развитии. Как приходит общество к этому явлению? Ну, Во-первых, нужно понимать то, что действующая власть своим режимом политическим доводит людей до стагнации, подводит их к черте когда они понимают, что пере... общество перестает эволюционировать. А эволюция, хочу подчеркнуть, является важнейшим фактором здорового общества. И люди это чувствуют. И тогда они прибегают к такому социальному явлению, как революция. Приставка «ре» означает «возврат». То есть, дословно «революция» переводится, переводится как «возврат к, ре... к эволюции». Хочу привести цитату французского философа Жорстиса. Он сказал, что революция – это варварский способ прогресса. Я с ним отчасти согласен, потому что варварство э, это почему? Потому что и при любой революции чаще всего э, есть такое явление, как гражданская война. Мы это знаем на примере нашей страны, мы знаем это по примеру Англии, Великой Французской революции. Гражданская война это, конечно, страшно, да? но в данном случае э, я считаю, что цель оправдывает средства, потому что нужно понимать, что общество обращается к революции от полной безысходности. На какие же все-таки плоды революция нам дала 1917 года? Во-первых, была построена первая экономика в Европе и вторая экономика в мире, уступающая только США. У людей было бесплатное передовое образование и медицина. Также они были обеспечены всеми социальными потребностями, такими как жилье, практически с нулевой коммуналкой, одежда и продукты питания. Победа в Великой Отечественной войне произошла на воодушевлении идеями построения социально-справедливого общества. А в буржуазных обществах, таких как в Западной Европе и Северной Америке, на фоне революции как раз 1917 года, были пересмотрены общественные отношения, что в конечном итоге привело к социализации современных капиталистических экономик и приданию им человеческого облика. Да, безусловно, есть... Большие плюсы у социалистического строя, у Советского Союза. Эти пятилетки сталинские, они, безусловно, сделали свою работу, и благодаря только им, я лично считаю, мы победили Великой Отечественной войне. Благодаря этому строгому режиму Сталину удалось все-таки построить какое-то равенство. Опять же, как Лиза говорила, копейки за ЖКХ, если там получал человек 120 рублей, то 3 рубля всего было за ЖКХ. А вот если сравнивать с сегодняшним, то в большинстве городов средняя зарплата 15 тысяч рублей и примерно 8-7 тысяч коммунальные услуги. Получается это 50% от зарплаты, что, конечно, просто немыслимо и людям приходится тупо выживать на сегодняшний день в нашей стране. То есть сейчас по факту получается, что мы взяли самое худшее социалистическое общество, это уравниловку, это отсутствие свободного выражения мнения, совок. Да, такое условное выражение, как «Самок». И самое худшее из капитализма – это угнетение людей. Им не дается никаких социальных прав и гарантий. Вот ты сказал о том, что да, действительно, на фоне революции выносит изменен подход буржуазии к рабочему классу во всей Европе и в Америке. А сейчас фактически люди в России лишены этих прав. Они не имеют возможности зачастую голосовать, они не имеют какого-то нормального института профсоюза. Да, то есть получается просто, что мы на сегодня имеем? Все минусы, которые были при социалистическом строе, но плюсов мы из прошлого не принесли в наше настоящее. К сожалению, этого действующая власть не сделала. Хотя вот Западная Европа и Америка сумели слить плюсы социалистического общества и плюсы капиталистического общества со свободной конкуренцией и возможностью, возможностью как бы, конкурентного рынка и возможностью организовать свое собственное дело для всех фактически. Посмотрите, в 80-х годах прошлого века активно обсуждалось, что лучше ⁇ частная или общественная собственность, когда фактически обществу было навязано, что частное управление лучше и необходимо предпринимательство, свободный и как бы, рынок. Под эту, марку, под эту марку коммунисты, чиновники директора у власти провели приватизацию под себя, узурпировали и утилизировали народную собственность СССР, получив для себя и своих семей бонус в виде огромных счетов в иностранной валюте оформленную жизнь своих родственников на западе стоит отметить что в последние годы особенно в этот год популяризация этой даты свелась связаны абсолютно если каждый год крейсер аврора запускал в честь этого праздника выстрел в этом году отказались от этой идеи и мы решили спросить у сограждан нашей страны в городе ярославль почему власть так относится к этой дате и каковы причины этого Ответьте, пожалуйста, нам на вопрос. Знаете ли вы, когда была великая октябрьская социалистическая революция? В каком году хотя бы? Конечно. 25 октября по старому стилю 1917 -го года Мы в школе живыми. То есть вы в курсе, да, Молодец. что в этом году будет праздноваться столетие этой а революции? Я вам ничего не могу сказать. Ну не все знаю. равно как бы сейчас предстоит 2017 год, значит скоро ее будет, ну как бы будет столетие. Столетие ну, будет, да. А вы не знаете, почему власть никак не популизирует это событие? Как вы считаете? Ну, поскольку у нас уже не коммунизм и не социализм, а демократическое государство, по крайней мере, толкуется ага. это, так? 1917. Ага. То есть вы в курсе, что в этом году будет столетие отмечаться. Да. Ага. А вы не знаете, почему власть вообще как-то не акцентирует на это внимание? Все-таки такое историческое событие, такая дата, сто лет. Но они считают, что это была историческая ошибка. Поэтому не уделяет. Должного внимание. Хотя ваш дед, наверное, тоже принимал участие в этих ну, ваш прадед, скорее всего, наверное, принимал участие в этих событиях, а мой дед принимал участие и в 2017 году был в Питере. И с тем, что делал революцию и был счастлив, что увидел Ленина. И он мне... Очень часто об этом говорил. Uh -huh. Uh -huh. А сейчас Ленина мы забыли. Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я с канала Смел. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, в каком году была Великая Октябрьская Социалистическая Революция? 1917. Ага. То есть вы в курсе, что в этом году будет праздноваться столетие. Да, праздноваться да. не в курсе, лучше столетие. Ага. В курсе. А вы не считаете, что несправедливо, что такое важное историческое событие для истории России никак не отмечается и вообще никакого внимания не акцентируется? Ну, мнений мне много по этому вопросу не. не... Нам бы ваше ну, было очень нет, узнать. Празднуют обычно люди что-то светлое и хорошее, а, так как многие люди считают, что. Эта революция ничего хорошего нам не принесла, то как ее можно праздновать. Угу. Понятно, спасибо. А еще вопрос, вам не кажется, что, может быть, а то, что не празднует это событие, связано с тем, что власть нынешняя боится революции? Любая власть, и нынешняя, и будущее, и прошлое боится революции. Кстати, из опрошенных нами, мы опрашивали, конечно же, молодых людей в том числе, и практически никто не ответил правильно, Какого числа в каком году была Великая октябрьская социалистическая революция? Если старшее поколение практически все отвечают правильно, то молодое поколение не знает этой даты. Знаете ли вы, в каком году была Великая октябрьская социалистическая революция? Здравствуйте, ну, Великая октябрьская социалистическая революция была в 1914 году. В нам -го она была, чуть бы ошиблись, В каком году была Великая октябрьская социалистическая революция? Ох, вспомни бы. Ответьте, пожалуйста, знаете ли вы, в каком году была Великая Октябрьская социалистическая революция? Нет, я не помню, к сожалению. Ну хотя бы предположите, может, в каком веке тогда. Так, почему молодежь не знает об этой дате, а пожилое поколение об этом знает? Просто потому, что пожилые люди имели советское образование, и об этом каждый день, каждую минуту, на каждом уроке или лекции об этом говорили. А молодым об этом не говорят, и для них великая князь сельской революция как бы уже не существует. И на основе наших этих э, тезисов можно выдвинуть такой вывод, что Путин не опирается на прошлое, и он попросту боится вот, это, вот этой идеи справедливого общества да. и равенства. И, конечно, мы э, тогда все понимаем, что э, вот этот режим, который сейчас в нашей стране, он подводит людей к этой черте, к стагнации. И есть такие оппозиционеры, как Вячеслав Мальцев, которые выдвигают такую идеологию, как как раз кардинальное изменение политического режима. Опять же, революция. И как Мальцев сам говорит, Путин это и есть главный революционер. Да, потому что власть дает обществу развиваться каким-либо другим обществом. Общество дает развиваться каким-либо другим образом. То есть все общественные институты фактически закрыты. Они формально открыты, но... С каждым годом мы все больше разрушаем. А а да. То не... есть люди, людям очень сложно баллотироваться куда-то. Да, Устраиваются вот... какие-то фильтры. Общественные организации уничтожаются. Иннокомысливающих преследуют. Причем преследуют очень жестко и просто сажают в тюрьму. Да, вот действительно. И вот Владимир Владимирович сам понимает, что он является, по сути, действительно главным революционером на сегодняшний день. Потому что даже если проводить примеры, например, Румыния, что там произошло в, году, в 1979 году, 1989, произошла революция, и сами же, в общем, сама же элита румынская больше всего пострадала от того, что на многие-многие годы зажимало общество. То есть они прямо непосредственно пострадали тем, что их просто растоптала революция. Они зажимали очень долгие годы социальные изменения в обществе. Сами же пострадали, они были просто расстреляны, они были просто уничтожены. Я призываю элиты, элиты Российской Федерации, взрывомыслию, дайте обществу развиваться, дайте обществу двигаться в том направлении, в котором оно считает необходимым. Иначе, безусловно, произойдет революция, произойдет социальный взрыв, от которого в первую очередь пострадают сами же эти элиты и, конечно же, пострадает народ. А про таких оппозиционеров, как Вячеслав Мальцев, мы также поинтересовались о... Граждан Ярославля, и вот что они нам отвечали. А вы знаете такого политического деятеля, как Вячеслав Мальцев? Вячеслав Мальцев. Это ярославский деятели. Это из партии Парнас Паратов. Парад... Парнас. К сожалению, нет. Вячеслав Мальцев. Не знаю. Вы не знаете? Не знаю. И Вячеслав Мальцев. Ну, слышал про них. Слышали? Я их знаю, они меня нет. Как относитесь, может быть? Отношусь по-разному, я не могу сформулировать, что в полном восторге нет. И под конец нашего выпуска хочу еще раз подчеркнуть нашу мысль, которая прошла, как я считаю, красной нитью. Обществу необходима эволюция, а если э, политический режим ходит в стагнацию, то общество обращается к такому явлению, как революция Спасибо, что вас насмотрели. Пишите, Пишите к нам на почту. Подписывайтесь. О, до свидания! Пока! Пока.